Скажи свои ощущения вот, по 70-летию. А, по 70-летию. Ну, ну, что я вам скажу? Очень благодарна я вам всем, всем, и детям, и невесткам моим золотым, и зятю моему дорогому. А мне? С вами полаки. Он хоть маленечко это, ну, воспрял на себя похож. Ну, конечно, я скажу так, я был... ну не хочу я ощущать 70 лет. Ну и реально так бы, на 60 я бы согласилась. Ну и, и в то же время скажу, слава Богу за все. Я так конечно. благодарна Богу, что у меня такое здоровье сейчас есть. Ну, болит коленка, я не хочу про нее никому говорить. Не никому, никому. Никому. Так только вам по секрету. Да -да. Вот. И все. Голова стала болеть Ай, ладно, тоже не буду говорить ага. mm -hmm. А вообще охота Вот мне такое желание Послужить mm -hmm. вам всем ну, ты... А чем сама не знаю Ты и так служишь мама. Охота, охота. Mm -hmm. Ты и так служишь Ну и с папой мне охота бы Еще бы Эх, Еще бы лет 50 До коронной дожить Это сколько будет mm. Итого еще двадцать пять. Немножко. Двадцать три. Совсем ничего. Ой, слава Богу за все. Да, так благодарна. Богу. Я за все благодарна Богу. Что скажешь? За все. Запомните это всегда. Я никогда не роптала. Я никогда не роптала. Все, я что никогда не говорила, что мне там бежал По Я все сама справлялась. Почему? Ну я сильная. Понимаете? Валентина. Я сильная. Ну, иногда так. Над собой начинаю работать, чтобы я ничего не забывала. Особенно сегодня сказала. Буду над собой работать, чтобы не забывать. Подошла телефон на зарядку ставить и думаю, надо над собой работать. А то, правда, забываю, как эту повернуть зарядочку, так или так. А потом взяла эту зарядочку, другой конец в розетку пихаю тут же. Она не входит. Я думаю, ой, мама милая, капец мне. Вместо вилки, да? Штепсер. Ну ладно. Слава Богу за все. Начали. Не считай уходящие дни. Все придет в положенный срок. Ты и смерть свою, полю, как сестру, полюби. Ведь она нашей жизни итог. И устав от мирской суеты, Тихо день догорит за спиною. У порога оставить цветы молча. Дверь затвори за собою. Дверь затвори за собою.